Такую... Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мяу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йова Game, и с вами как всегда ваш Сантьяго. И сегодня прохождение продолжаю. Знаете какой игры? Не знаете. А я вам скажу, это Resident Evil 7. Мы в роли Итана пытаемся спасти Мию от рук каких-то извращенных э, демонологов. Вот. Так что мои предложения для себя остаются прежними. Заваривай крепкий чаю, готовь для себя пару вкусных плюх, а мы начинаем! Все, погнали, мы взяли дробовик, выскакиваем, идем, у нас появился ключ с воронами, мы бежим, такие все из себя хорошие красивые, ну, даже, может быть, успешные. И все, и двигаемся дальше, прохождение продолжается. Продолжение прохождения продолжается. Мы сейчас что? Мы на болоте в доме, короче, с этой ведьмой глебаной, да, с бабулей, блин, которую никак не пройти. Но, блин, вроде бы мы нашли, э, как с ней бороться, да, путь к борьбе. Против бабули? Бабулечка. Так, а бабулечка... Блин, за да кого? Тихо, тихо, за... Зая, зая, зая, тише, не торопись. А куда я иду? Мне же не сюда нужно было. А, ага, вроде. Получилось. Облились. Куда я бегу? Мне же не сюда нужно было. Я вот сейчас вообще херней пострадал. Подожди, а ты же на месте замираешь? Ай, ладно, я пошел. Неинтересно абсолютно. У меня мурашки уже пошли по коже от этого. Ой, какая гнида, какая мразь, какая падла, творю, как гнида, а? Гнидолень. Так, вот скалопендрики, опять Я вот помню, в прошлой части мы здесь уже ползали, да? Игра-загадка, игра-головоломка, игра-лабиринт, короче Где нужно бегать постоянно туда-обратно, туда-обратно Забирать какие-то предметы, которые, ну, нам даны, да? Надеюсь, что ваше настроение располагает этой игре Потому что я готов пройти ее очень-очень быстро Здесь вставляем пацан пау тихо тихо тихо тихо тихо тихо Куда я падаю,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 так, где? Где крошка вот, да, Так, погоди, ты со своими крошками-то, а? Перезарядка. Попытаемся. А, или она нас скинет. Нет, скинет. Да, ты что ты будешь делать, малыха? Тихо, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не заставляйте меня, пожалуйста, тратить все мои патроны. Где-где-где? Где еще же летает? Так, пока она там, короче, воюет камень. А, понял. А, понял. Понял, я все понял. Я, я понял. Сложность, уровень сложности, да? Да, загрызли, загрызли, падлы. Загрызли, грызюки. Повторить попытку. По -по -по -по -по Повторить попытку. Так, это я вам ему э, гигантскому равейнику. Убейте Маргариту, пока вас не сожрали насекомые. А, да? Ага. А. -а, -а. Вот оно как. Во, во, понял. Хорошо, я тогда, я, тогда, это я тогда понял, блин, получается, я все. Я осознал все. Сейчас мы не пойдем через эту бабку гребаную. Нам просто нужно налево повернуть, по-моему, да? Да. Там с воронами вот это вот все дела. Угу. Угу. Горелка заря... заряжена на полностью, на всю, на на эту, только на победу. Так. Так. Ну, чё, двигаемся. Двигаемся. Переход между локациями здесь исключительно хороший. Так, ну давай, я сейчас снова посмотрю эту катсцену сцену так. О, да, да, видел, видел такое. Убьет она меня. Сейчас ты у меня хватишь тоже. Главное, чтобы тут э, черный, черный чувак, да, монстр, черный монстр Так, не напал на меня. Ну, в принципе, в яме то. Он. Откуда он в яме? Денется? Ой, возьмешь ты, ну. согласись. Согласись. Так, все. Вот начинается, да? У нее надо типа убить, я так правильно понял, да? Правильно понял? Убейте, говорит ее, быстрее, чем появятся эти брови. А куда, блин, до да сколько можно? Вот так, баллон за баллоном. Говорит, убейте ее. Да все, я сжег ее полностью. Нет. Все. А, или можно что-то с ней сделать? Все. Гори в аду, годнида. Гори в аду, годнида. Я даже не хочу смотреть, что с ней там. Утонула? Слава богу. Давай, наберешь. Все, я, я вставляю ключ. Так, во-первых, подожди, аптечка используем. Сечка, это, это вообще, это очень важно Так, все, теперь открываем эту дверь Берем ключом Все, ключник, все я, я произвел списание бабки Бабка там, наверное, тельтанула ну, О, смотри. Что за? Во-во-во-во Во-во, что это? Наса какое-то Что это такое? Вот, ну, скажи а, Касательно сыворотки серии 3. Пробел. Следующие предметы позволяют синтезировать сыворотку Серия D ч черепной нерв Серия D периферический нерв Кажется все Кажется все, что? Вот что тебе? Вот кажется все, что? Вот ш и что? Черепной нерв Какой-то еще нерв Для горелки есть что-нибудь? Нет, мразь Давай поговорим по телефону, баболокой. Мало. Здравствуйте. Ну да, как? привет. Ты нашел сыворотку? Я покушал да, своей мамы и ее ебаными жуками. Что ж ты не предупредила? Ну, прости. Так что насчет сыворотки? Не нашел. А наш... я не выяснил, нашел, как, я ее выяснил сделать. как ее сделалось. Все, я. На... Голова не знаю, как и рука Сириды. Ерунда какая-то. Голова? Голова у меня где-то здесь была. Правда? А вот насчет руки не знаю. Ты весь дом обыскал? Нет, не обыщем. Остался второй этаж. Ладно, проверь. Если найдешь, приходи к прицепу. Хорошо. Блин, мы что там встретимся? С Зоей что ли? С Зойкой? С Зойкой встретимся. Так. Горелки у меня куча. Так, я надеюсь, не закроется тут ничего. Вращать. Зачем мне это вращать, если там ничего нет? О, так здесь уютненько, кстати. Смотря. у меня весь день звенит в ушах Не могу заснуть с тех пор, как появилась маленькая девочка Как говорит Зоя, эта девочка странная И женщина, которая с ней пришла тоже мне чуть-чуть слышится всякое. И меня все время тошнит. Я пошла в город к врачу, и там все сделали рентген. Что со мной происходит? Девочка мне кое-что подарила. Я положила подарок в тайную комнату в задней части второго этажа, где ее никто не найдет. Это рука признак доверия девочки ко мне. Это рука приведет нас к счастью. А если кто-то захочет спорти это счастье, то я его просто убью. Просто убью. Вот так, вот такое вот послание. Второй этаж, задняя часть дома. Там будет рука. Гильза для дробовика. Отлично. Это же хорошо, вот гильза. Тогда давай переключим сразу на троповик, потому что... Это что, это машкара или это... Какая-то прорисовка непонятная. Я просто я не хочу уже с этими... Встречаться со всякими бумажками, бу букашками. Они такие... О, монета есть. Так, ну можно будет приобрести себе... Эту самую. Скажи. А, Быструю перезарядку. Так. Сюда надо что-то повесить, правильно понимаю? Здесь нельзя это использовать, а где можно? Где мне что-то нужно достать, что-то, что... получается еще одну лампу, да? Ладно, давай посмотрим Здесь не могу Здесь не могу Вот это я не могу взять, правильно? И лампы здесь никакой нет И лампы не горят, и врут календарь А подожди, а может быть здесь... Есть... Лампа... Нет... Черт побери, так что где мы? А, во-во-во. Схватила лампу и ушла. Ай ты. Так, я пошел за ней тогда, получается, да? Сотри, памперс, какой ог. да ты шон, а Та ты шо? Ну так. В натуре В натуре, в натуре. Я вах, ох... сам в шоках, блин, дичь вообще. Сосать мои пальцы на ногах, кошмар, камшмар. Просто камшмар. Ты видел это, этот видонь, вид, этот вид, этот шокирующий глаза вид, покоряющий сознание. Все, не смогу теперь успокоиться. О, мы куда-то вышли. Тайное место какое-то. Опа, еще одна монета, кайф. Здесь какие то цветы вялые. Там какая-то... Вот что это вообще все? Что все это значит? Куда идти? Почему так много мест, куда можно идти? А, понял. Это короткая дорога к трейлеру, да? Давай, хорошо. Если это короткая дорога к трейлеру, то я, пожалуй, зайду сюда. Я зайду сюда. Закину... Получается, монеточки в эту клеточку Да Да, да уж Да уж Так, две, мне надо пять Пять, пять, пять, пять, пять, пять, пять. Вроде бы хватает угу. Угу. Одну выкидываем Все, отлично, все, фу Мы прокачали, прокачали себя Ага, ага, ага Шок Ускоренная перезарядка. Но это же мне нужно, правильно? Стабилизатор. Так. Так. Так. Использовать навсегда? Правильно, я понимаю? Вы ускорили перезарядку. Оу, чикми бури. Оу, Так, а вот это, вот такие моменты с собой, да, на монету улучшит ваше общественное состояние, если это буду просто носить с собой. Золотая инфа. Золотая инфа. Блин, а может быть это повод сохраниться На самом деле Потому что Кто знает, что меня сейчас ждет И поджидает в этой игре Я не хочу рисковать Просто э, Кассет нам вроде бы напихали С три короба Так, есть одна в запасе будет угу. Так, я сохраняюсь Сохраняюсь, да, да Да Не включайте компьютер Все отлично, добренько Кто вообще выключает компьютер Когда идет сохранение Предупреждение так себе на самом деле Так Давай пойдем решать Головоломки, загадки Головоломки загадки Здесь можно туда пойти, можно на первый этаж, можно на второй Пойдем начнем с первого этажа Что нам рвать когти на второй Если здесь закрыто будет, будет очень хорошо Заперто с другой стороны Шок Шок, как хорошо А Это отличная инфа Сейчас тогда мы, раз уж там закрыто, пойдем через Верхний дворик, задний дворик на втором этаже Задний дворик На втором этаже о, двери за мной закрылись Как здорово Что все мы здесь сегодня Топливо для горелки И Идеально Давай перезарядимся сразу Отлично Так, надо проверить Все ли, да, все Топливо для горелки, топливо для горелки Кайф Магнитофонная кассета, кассета Магнитофонная кассета, кассета, кассета Отмычки у меня, к сожалению, нет Порох Сломанный пистолет А для чего это? Травы Вот э, кассет мне надавали Трав надавали Апоксид. Тогда подожди Тогда подожди Чтобы я мог? Это оружие сломано, но его можно починить С помощью ремонтного комплекта Не, подожди А если его... Зачем у мне сломанный пистолет? Может он крутой? Да нет, не крутой, Стоп пудов Блин, не могу выбросить Ну вот это тогда получается удалим сейчас Ага А что еще? Вот взял эпоксид Надо что-то еще удалить Патрон для... Так Так, ну это одни патроны они Один патрон мне... Зачем один мне патрон? Зачем мне один патрон? Так, так Я беру Траву Так Все, делаю вторую себе аптечку Шок инфа Шок инфа Ну ладно, теперь можно бздеть вниз Полетели С фонарем сразу спрыгиваем, приземляемся, включаем фонарик Ну а что сиськи-то мять-то? Что мять-то? Так, мыши пи-пи-пи-пи-пи делают это ты делаешь, Сань Тут только, тут этим только ты занимаешься Писть-писть-писть Так, в стене дыра Слава... Слава яйцам, что мне туда не пролезть И ничего меня там не ждет Оп. Пройти дальше мешают ворота Так, а ворота... Подожди, может быть я могу сжечь это говно? Получается, что не могу Так, давай посмотрим Тогда здесь есть еще Какие-то пути Какие-то проходики Дверь Запертая с другой стороны По, а, лестница наверх. Да? Лестница наверх. Пистолетные патроны. Вот, мне нравится. Вот такое мне надо. Такое мне надо. О. Очистили. Перезарядились сразу. Так. Сильный эпоксид. А, понял, нельзя, да? Гильза для дробовика Тогда оставляем Все так как есть и Че? С... О. Малых... Малыхи, отпали все Отпали Так, вон она дверь Вот она дверца А, а А, так я здесь все а. а, так я тут был, все Теперь дорога только наверх Блин, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Какое, не надо ничего улаживать, отпусти меня, пожалуйста. Не надо. Атаковать, Ну, я же атакую, ну. А, или все уже не надо, да? Какие дела ты там улазить хотела, слышишь? Б, пронюхай мою Б. Не надо, у нее течет там отовсюду, ты посмотри. Отпусти. Отпусти. Все, не надо мне ничего, не надо мне делать. я упал А куда я упал? -то? Что за такое? Гильзы для дробовика а Мне надо с ней сражаться там или что? О, -о, О, могу дробовичком, да Подожди, где я, блин? Что за лока? Что меня... Куда мне надо идти? Двери Так, вы, вы что? От... Отперли это? А, я отпер? Хорошо, я <со> закрою <со> это. Пожалуй, закрою. Погоди, у меня же есть. А, нет. Где она? Мурашки тут по коже, не знаю. О, вот она, вот она, вот она. Слышишь, какая? Она умрет, нет? В окно, в окно. Давай. Так, один патрон. паренька. Заряжаю. Наверное, пойду вот сюда все-таки. Здесь, здесь, здесь. Что-то было, да? Гильзы для дробовика. Патроны пистолетные. Хорошо. Пойдет, пойдет, пойдет. Все это мне надо. Твердое топливо, травы, топливо, травы. Мне это не надо. У меня полной трав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Где? Совсем Все. Не буду по тебе скучать. Не надо, не надо, а я тоже. Надо Где ты? Да не надо меня трогать вообще. Нет, пожалуйста, вообще не трогай, не подходи даже ко мне. Угомонись! Угомонись! Угомонись, Останься. Нет, не буду. Всё, я... а, блин, вот и где! А, а. Аптечка, польемся. Горелку достанешь, нет? Гори бо... гори огнем, синим пламенем, пога... погори! Горящая книга. Так, есть что? Травы. Патроны, блин, как хорошо, здесь очень много патронов. Гейза для дробовика. Отлично. Блин, а куда бы мне уйти нужно было бы лучше. Как думаешь? Есть инфа? Куда мне деться? Пацаны. О, бля. О, бля, ты все понял. Були так, то здесь нету. О, блин, да кого? А, я понял, здесь Все, я ушел Так, так, блин, тогда все Тогда все Эпоксид, твердое что-то а Твердое что-то это что? для чего? Травы Недостаточно места Топливное. Ага Ага Ага Ага Аптечку сделал Топлива. Хорошо. Так, а мне что сделать? Мне ее надо убить или чего? Как мне... Что мне тут сделать? Я подобрал все, позалутался везде. Все сделал, все взял. Нахрен! Так, я вот бегу обратно, бегу, бегу, я туда побежал, обратно, блин, тогда получается. Я побежал обратно в дальнюю комнату, мне там надо, там надо попасть, да? Ценная фотография. А, -а, а, может быть там, это может быть была подсказка? Может быть это была подсказка к тому, что мне нужно там сделать, пройти куда? В натуре. Кассет до хера. Эпоксидка. А, топливо, топливо, пистолеты, травы, а, с эпоксида я, я с травами себе ищу эпоксид, порох не буду брать, сломанный пистолет, надо получается взять mm -hmm. Ну вот это я открыть не могу, к сожалению Нету у меня отмычки, ну нет, ну что покелать Тихо, здесь не мельтешим Все делаем отло... четко Четко и жестко Жестко, жестко надо все делать Чтобы ни, ни, ни повода не было Напугать наших наш Нас, блин Так, это закрыто с той стороны Насколько я помню Здесь Сжигаем этих тварей Так, почистили, хорошо Сильный эпоксид Берем, есть такое это что, пистолетные патроны Взяли Ну чё Где она? Где бабуля? А, все, подожди, я просто открыл дверь Хорошо, здесь я должен пойти вроде бы наверх, да, по лестнице? Вроде бы, да а, Атаковать, атаковать Хорошо пошло, да, жаришка, а, девочка моя Ах, какая ты, а? Посмотри на себя, а? Что ж ты будешь делать? Так, ой, как недостаточно? А, блин, а, блин, куда же? О, что же выбросить? Патроны. Да, да. Во, во, во. Так, здесь открыто, но мне здесь ничего не надо. Где она? Ведьма! Ведьма! И да. Пистолетные патроны тоже не нужны. Блин, а что у меня так до хера всего? Ничего, ничего, ничего. Что, ничего не могу сделать, да? Ничего объединить-то не могу. Что ты делать-то будешь, а? Чё ж вы нервы-то мои так треплите, а? Девчат, девчонки, парни да? Е, давай, давай, гнида. Куда ты? Куда ты пошла? О, ну реально весит. Да ладно, ну ты что, гонишь? Ой-ой. Фух, блин, страх какой. Напряженка-то выросла. что-то лечится или что она делает Блин, ну. <свист> да я слышу этот звук уже мне не нравится он а, давай мне жука сюда при пригорю приголубь меня, меня мне же так грустно одному-то а? ну хоть бы кто помог Давай. Ой, поксид. Блин, да мне его не мешать. Есть где-нибудь? Господь с Я ведь все равно тебя найду. Давай. Блин, да кого? Ага. Блин, блин, блин, блин, блин. Куда деться-то? Куда деться-то? А, Давай! Давай, книга! Оперделась, не? Ага. Давай! В сральники ей надо, я понял. В мочевину ей надо. Откуда? Откуда? Поди, блин, кого? Так. Умри, умри, ури, умри. умри. Вс. А? А! Еще один патрончик. Приди, блин. блин, может быть здесь есть это трава хотя бы? Травка, трава, травка. Ну, есть Иван, трава? Себя. Да заткнись, у меня мурашки тут похожи на уходи, милый! Останься упогостить! Ой. Разок. Разочек. О! Заперто, блядь, с какой новой стороны? Так, спокойно, спокойно. О, понял. Понял. Эпоксид, блядь. А! Да как! О, хорош! Хорошо, это хорошо. Это было хорошо. Это было хорошо, реально. Так, так, так, так, так. Блин, да быстрее надо обследовать как-то всю эту территорию. Территорию обследовать И понять, куда двигаться дальше Вот, смотри Я упал из-за них А их сжечь-то можно? Можно умереть? Товарищи жуки Хватит, хватит, все Становитесь, что за агрессия? Все же нормально общались Так, вот мне бы Во-во-во, еще что-то есть Эпоксид Да кого ты? Блядь? Животку. так эпоксид надо смешать с твердым топливом эпоксид с твердым топливом отлично все вроде бы есть что-то да есть блин вот это кайф типа здесь надо все так быстро еще крафтить типа вот это все топливо для горелки блин вот здесь еще что то есть это что порох просто порох не нужен? топливо для горелки возьму разделитель Где это моча? Да ты че? Да ты че? Книда, бля. Гнида нахер? О понимаю. Давай, беру. О! О! 4 плюс 1 Это что? Это 5 Не, нормально все Ты где? Ты где, мразь? ты так где, мразь, а? Скажи Мразь О, птичка Хорошо Отперли Отперли Отперли Кто отперли? Я отперли? Или ты отперли? Так, давай, закидываем патрончик где она? Шмара. Шмара. Вонючая, говнюща, говно вонючая. Где она? Я уже не так, я уже не такой... С... Не такое ссыкло, как раньше был. Столетные, пиколетные патроны. Попался! Да. Кто? кто, кто, кто? Ты не кто? уйдешь! Стреляет. А -а -а. Хер, да? Хер там посыпались Я попался реально попал получается. Где она? Покажи животик. Малыха, ну куда ты? Не торопись события. Просто животик хочу покажи свой животик хочу посмотреть. Бал. Сральник в бочко. Опа. Где она? Все, патроны тут закончились. Ладно. Значит будем... Видите ее. Гори, гори в аду, гнида! Гори в аду! А ей все равно, да, получается Ладно Топливо еще нашел, кайф Так, перезарядочка И вот так, сколько раз с ней надо это, дрыгаться там Никто не знает, не подскажет Где же найти это Мутанта этого, а? Дик сюда? Это, по-моему, я за тобой уже охочусь, а не ты за мной Сколько тебе... Где ты? Где? Куда идти? Только скажите она там где-нибудь этих своих мотылей делает уже, по-любому. Ну смотри. Где? Где-где-где. Слышу, уже летают пёстрые эти. Блин, страшно все равно. Сейчас я выскочу. О-о-о. Она что, там умирает? Нет? Или что? Или как? Понял, я извиняюсь, я пошел вниз Потому что у вас там 0. У меня, у меня проблемы а. А. Что я сделал? Черт, блин, черт, я Я все всрал, мне наверное надо было убить Во, во, говна куча, это все по мне Такое буду так, ладно, я понял. О, блин, женщина! Ах, какая женщина, какая женщина! Мне такую! Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне такую! Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо Так, а я что? Я повторю попытку, я не из слабых парней Я не из слабых, я знаю, что а -а -а. двигаюсь в правильном направлении Надеюсь, по крайней мере Так, а по крайней мере, на на на на на надеюсь, что двигаюсь в правильном направлении А иначе бы как было, иначе было бы никак Все, я, я пошел, мы сейчас... Э так, монеты мы отсюда забирали, все Вот здесь висит какая-то э, ценная фотография Не знаю для чего, это наверняка для каких-нибудь поисков Каких-нибудь там э, плюх для игры, да Но что я могу сделать Я, ну, я горошек И плюхи для игры мне, к сожалению, не помогут Топливо взял, вот топливо нужно Топливо это нужно, это необходимо Топливо мы берем Ага, эпоксид мы делаем, с эпоксидом мы делаем Соответственно, что аптечку? Аптечка. Аптечка важна, аптечка нужна. Топливо, пистолетные патроны. Топливо пистолетные патроны, порох, сломанный пистолет. Не знаю, сломанный пистолет крем-комплекта я не видел в этой игре. Не буду брать, не буду хломить свой идеальный уголок потребителя. Так, что мы там делаем, дальти? Что мы там делаем, дальте? Здесь что, о, в тумбочках ничего нет, они не открываются, в общем, как в, в целом. В целом, абсолютно мне понятно эта игра, она ясна. А, ну ясно. Во-во. еще не, не успел за, зайти уже весь пупырышка. Так, открываем. Сильный эпоксид, вот он нужен. Сильный эпоксид он нужен. А как, почему? Я же всех, вроде, поджег. Найн. Просто просрал хп себе. Ну, как бы... Оказалось бы, да? Ф блин, я опять стугался. Да, блин, ну, опять дело! она меня... Блин. Все, все, стак. Все, не трогай меня, пожалуйста. Блин. Уйди, все. Так, мы... Топливо взял, взял Топливо взяли Соответственно, здесь мы можем взять Твердое топливо, сильный эпоксид Плюс О, блин, мы не то сделали, нахер Блин, нахер Не то сделали, блин, нахер Ладно, бэринька пр пробегаем А, вот Эпоксид я уже не могу взять из-за вот этого говна Подожди, давай я выброшу Да Эпоксид я возьму Не могу ничего сделать, блин, нахрен. Попался! Кто? В трюк, а ты отсюда Кто а, а, а! Гори в аду, в аду гори! А гори в аду! Горебаная гнида. Так, мне, мне бы еще поискать там всего подряд, потому что, насколько я помню. А, давай. Вот я помню, вот сюда тебе можно стрелять Тебе здесь не нравится О, блин, она еще такую, слышишь? А, понял, у меня патроны Ага Я хилюсь, я хилюсь Все Ох ты гребаная гнида Жопу ставлю давай жопу сюда Куда она полезла? А, понял Лазейки свои, да? Свои, свои шмыки здесь в этой Ладно, ничего Так, помню здесь было что-то Так Ага, отлично Где она? Где-где-где? Мерзкая какая баба Вот это целеустремленная баба, конечно, да Ничего тут не скажешь О, патрончики О, О еще Траву не могу, к сожалению, взять Траву так люблю. Траву. А ты что? А ты что? Да, а Стой, блин, не пугайте, пожалуйста. Я, подождите, дайте, я залутаюсь. Потом. Уговорить. Я отверну дверь. Уговорить. Гори! Гори! А, да, жопу подпекает да жопку там под, это, под, подогрел, да тебе? Малыха. О, блин. Не-не-не-не-не-не-не, а стой. А стой. Аптечка. О. Топливо. Ага. Не хочу. Я не буду умирать. Я не умру. Может, ты умрешь. Может, это ты умрешь. А? Может, это ты умрешь? А? А Руками там машет своими. Гори в аду, гнида. Куда ты ползёшь, нахер? Блин, нахера я из... патронов-то изгадил здесь. Эпоксид я взял. Эпо-что? Ксид. Так, я пошел, нахер. Я вот тут буду вот спрячусь, а на сверху здесь... Не уйдешь. Вот здесь меня не Ой. Фу, блин, испугала. Нахер пошла? А, полностью сюда залезть решила? Давай. Давай, расскажи мне, как тебя жопкой-жопкой? Давай, остановись жопкой. Давай, тебе же нравится, да, малыха? Гори в аду, алчная скотина. скотство, Гнида, а? Не трогай, пожалуйста. В смысле, иди отсюда! Катись к черту! Двери закрой. Куда ты? Я открыл, нарасплошку закрою, блин. Она там червей своих делает этих. Стопудовая инфа. А, вот, уже летает. Слышь, комар один. Так, изи. Лов Ох ты, да? Здорово! Здорово! Попалась? А я тебя ждал здесь! Открывай, блин. Открывай! Жопу давай свою, доставай! Нет, пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Где блин, не надо? мне вот это вот это уже опасно, блин, получается ой Ой-ой-ой Я видел траву? назад назад назад назад траву взять траву успеть взять траву ага угу. угу. все тихо не проходим вот так все спокойненько бомжиха это испугал меня до да сгори вот она Да возьми. Не подходим близко, Сань. Забыл, что ли? Фу, бля. Ну ты что, ты гонишь или что? Как? Куда? Сколько раз надо так убить? Никто нет, не это, не подскажет. Траву взял. где она с какой стороны ее ждать то блин. тихо тихо тихо ой блин да вас тут дохера да не-не-не подожди сто, не это ты шо гонишь не нет нет нет нет все я вот сюда А почему так он нас снимет вслед <связь> а -а -а -а. Убей ее нахер дробовиком Басы <связь> да, стой, стой, стой, стой, стой Жопу, давай! Тебе могила избранец! Не-не-не, все норм Умерла? <связь> Бля, нет да чё им надо, этим червям Так, у меня есть еще чуть-чуть патрончиков Стану. Где эта баба? Она такая мразь Я отвлекаюсь на вот этих вот мушек А она вперед и со стороны вылазит на меня Давай. Давай Вот тебе Готовь жопу Давай, жопу, повернись Сюда повернись. Кайф! Убил! Убил! Застрелил же блин! Хоу! хорош, блин! Вот это я застрелил нахрен! Ой, хорош! хороший ясно. Фонарь берем, нахер, конечно, конечно ясно, блин. Уходим, блин, все, домой. Пойдем скорее, нам. Пойдем, там мама покушать приготовила, пойдем покушаем. Скорее. Отсюда. Оно а нам ну, ну, нафиг не надо. Пойдем. Пойдем. Пойдем домой. Все, закрываем шуфляточку Все, все, порядочек навели, оставили полный порядок. Все, пошли домой. Ой-ой-ой-ой-ой. как хорошо-то получилось, слышишь? Ну, вообще, на изи я как бы, ну, я прошел это дерьмо, ну, легчайшим образом, не знаю. Даже не почувствовал какое-то напряжение или еще чего-то там. А -а -а -а -а. Как отсюда выйти? Не помню Блин, просто Ой, уничтожил, хорош Я вот, по-моему, спрыгнул вот сюда, да? Мне где-то, скорее всего, надо через верх выйти Выйти через верх а... Только бы как? Только вот как, только куда? Дело просто в том, что ходов до хрена не дай бог там еще какие-нибудь эти мура мура, Ой, эти. Что это растет? Пацаны. Да стойте не надо, пожалуйста! Растет. Блин, все не надо? Пожалуйста, все, я дайте мне, я просто выйду. Реально говорю, честно Я просто выйду, дайте мне Подскажите просто куда Просто подскажите, куда идти Я выхожу отсюда Вот реально А, лесенку-то не достать Блин, а реально, где выход? Как выйти отсюда? Я, по-моему, вот эту дверь, она была и Я ее открыл, да? А, растворитель Сюда мы пройти не можем. Порох есть. Ой, чепуха. Ой, и выход же сто процентов где-то на таком видном месте, что просто, ну, стыдно не заметить. Так, мать вашу. Давайте еще разок про... Патрон перезарядились, нормально. Отлично. Вот... Это наш вход, да, вот получается, а, подожди, во, подожди, чиняк, да, топливо для горелки, древняя монета, все, все, все, все, все, вы отперли, отперли это, о, есть, все, блин, я вышел, нахер, да, ну, со согласись же, замечательно, ну, как хорошо, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, открываем, выходим. А что это мне дало? А, я фонарь, все, фонарь, помню, понял, фонарь Я добыл фонарь Так Монету отправляем обратно Так, патроны, кассеты Тоже можно скинуть Подожди, одну, одну возьму вот это сюда Ценная фотка Она пока нам не нужна Порох, порох, порох, порох, порох, порох, порох, порох, порох Одну кассету Одну кассету заберем и что мы? Ну, сохранимся, естественно Естественно, мы сохранимся Так, сохранение, новое сохранение Создать ячейку сохранения, да, блин Все, кайф Так, кайф Какой кайф Так, ну что ж, дорогие друзья Огромное спасибо за просмотр Всем вам, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал С вами был Йобогейм, всем пока in my heart phase of fires